Палачика! Да, да! Чтоб с утра не болела голова! <сёк> а, <сёк> отпускай, отпускай. Нет раны! Нет, вы опускаете, видите, держите! Если Нет, он начинает. отпускай. Надо снизу держать, да. Держи, держи, держи. снизу держите, держи, потому держи. ну, что вот правильно. Давай, сейчас. Спасибо. Посмотрели. А, ты загадала желание? Загадала да, желание.